Когда на улице жарко, так и хочется побаловать себя прохладным и натуральным десертом. Перед вами простой рецепт домашнего мороженого без молока, который понравится и взрослым, и деткам. Перед вами несложный и довольно быстрый вариант, как сделать домашнее мороженое без молока. Такой рецепт можно смело брать на заметку тем, кто не употребляет молоко или когда под рукой его просто не оказалось. Один очень важный нюанс. Яйца для этого блюда должны быть свежие так как они не будут подвергаться тепловой обработке. Итак, первым делом яйца нужно вымыть под проточной водой с добавлением соды, например. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Вкуснее тем, кто подпишется. Такие продукты будут нужны. Жирные сливки 1,5 стакана. Яйцо 3 штуки. Сахар 60-80 грамм. Ваниль по вкусу. Количество порций 4-6. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Всем приятного аппетита. Жду вас снова.